Вид, Видно трасса схождения лавины зимой С сломанными С русских э, скал. на сказал, что у них на генерах больше нет зайчиков. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Зайчики. Трассу схождения лагин легко определить по породам деревьев. Хвойные деревья более хрупкие, они сразу ломаются и уже после этого не восстанавливаются. Лиственные, те же березы, они просто пригибаются к земле, Хвойные потом более, покрываются. Более жестко снегом и весной выпрямляется. Но из-за того, что они пригибаются зимой, многие из них имеют форму изогнутую. То есть сначала ствол прижат к земле, потом он выпрямляется. Он вверх. Буква Z. Ладно, не, это не буква Z, а буква S, как лес-лес. Ну вот, собственно, туда мы пускаемся Под нами где-то метров 50, наверное То есть мы выше самых высоких деревьев